учтено теперь что касается вибродвигателя вибродвигатель у нас выполнен вот такого плана отдельно стоит на матрице вал с эксцентриками ремень то есть передача ременная у нас стоит отдельно у нас двигатель в принципе этим мы не разбиваем подшипники на двигателе буксы чугунные в принципе, вибрация отличная. Блоки получаются отличного качества. Все ровненькие, по стандарту. Станок, хоть и на один блок, но отличный для себя, для дома и, в принципе, для малого бизнеса. Можно не только себе делать, но еще и понем, понемногу продавать. Кого заинтересуют чертежи станка, точнее инструкция по сборке, когда станок изготавливался, все заготовочки, детали фотографировались. Обращайтесь, пишите на электронную почту. Всем постараюсь ответить. До свидания.